всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео у нас будет интересный проект называется Kublai Coin. получается это у нас проект построенный на ERC20 на эфире здесь у нас идет как майнинг и, и получается как лотерея то есть добываю блоки там играете в лотерею то есть довольно таки интересный проект у нас получается с помощью лотереи данные можно выиграть опять же монеты этими монетами конечно же потом торговать на бирже также там добывать их майнить есть биржа есть оборот пускай сейчас небольшой но он имеется в общем в принципе когда проект построен на ERC20 защита неплохая потому что это как ветка от эфириума идет Поэтому, я думаю, здесь никаких проблем не будет. Главное, чтобы был правильно написан смарт-контракт. В общем, для покупателей и продавцов, получается, можно торговать на партнерских биржах с нулевой ставкой. Расширенная платформа, полностью все децентрализировано. Получается, как бы, все просто, как обыкновенный стандартный проект. только если более глубоко и детально развивать вот эти все моменты, это у нас такая как лотерея получается, там с добычей блоков и идут получается розыгрыши, то есть там можно выиграть, допустим, не знаю, неплохой куш. А, что еще у нас? Графики, картинки, высокий уровень, масштабируемость, в общем. Скажем так, для нас, как для продвинутых пользователей, это просто на данном этапе вода, то есть, как и везде. Давайте лучше рассмотрим дорожную карту. Концепция валюты пошла с 2019 года. Листинг на бирже, то есть, ну мы там сейчас сильно на этом моменте останавливаться не будем. Давайте сразу пойдем на 2020 год. Там, где был первый майнинг-розыгрыш на основе майнинга, то есть, добывайте монетки там... И опять же идут розыгрыши, В момент добычи Запуск второго проекта Получается распределение Богатства на второй проект Третий проект потом в будущем И пошло-поехало Всего 500 миллионов У нас куб Токенов получается Сейчас общая Циркуляция 3 миллиона И как они говорят Часть общего резерва Вообще, как хранится у них на устойчивости и циркуляции, получается. Ну, также, кому интересно, можете ознакомиться с белой бумагой. Часто задаваемые вопросы. Каковы цели токена? Какова стоимость лотереи? То есть, могу ли я пригласить друга? Получается, ну, здесь много чего интересного. Кому не особо понятно, можете написать им напрямую. Если вы не получили здесь какой-то конкретный ответ. Они есть на CoinMarketCap. Цена неплохая. Доллар 12 у нас сейчас. Биржа Виндекс. А оборот на за сутки 5. Говоря, сократим. 5 долларов. То есть он плавает там 5-6 тысяч долларов. Как бы я думаю для такого проекта должна была цена хотя бы быть 50 тысяч долларов. Оборот за сутки. Но... Сейчас пока, как вы видите, держится она у нас, получается, на 5450. Что у нас еще? Можно получается исходный код посмотреть, кому интересно. Идем далее. Получается по эксплореру сразу видно моменты переводы. Да? И также сколько адресов, у которых есть монеты, ходлеры всего у нас там 1125 то есть, ну это же, наверное, даже те, у которых там одна монетка, две завалялась где-то, думаю, на самом деле немного меньше будет людей всего сейчас 500 миллионов все, в принципе, у нас а, как прописано на сайте так и здесь все имеется все работает есть телеграм-канал телеграм-канал, конечно а, не развит будем развивать данный телеграм-канал в общем Заходите Получайте новости Как бы здесь все просто Все понятно Попадаем мы на биржу в Как вы видите да, Здесь ордера у нас конечно такие вяленькие На продажу На покупку Ну как бы понемногу кто-то там как-то подторговывает Я не думаю что это бот Хотя в принципе Ну если посмотреть Немного похоже на бота, но как-то слабовато вообще. Но тем не менее, ребята, смотрите данный проект. Давайте будем что-то думать. Напишите, что вы вообще думаете по поводу данного проекта в комментариях. Как вы увидите, раз на с 2019 -го года, это уже 100% не скам. И он уже довольно-таки долго висит. Скажем так, в работе. Не просто висит, а именно в работе. В общем, давайте с этим как-то разбираться. Подписываемся на канал, ставим лайки. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.